Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Стрелец! Сейчас мы будем смотреть, что будет происходить в ваших главных сферах жизни. Это период прохождения Венеры по Водолею. Это с 1 по 24 февраля. На самом деле для вас Водолей является третьим домом. Третий дом – это активность. Связано с ближайшим окружением, командировки, какие-то короткие поездки, это может быть повышение курсов квалификации. В общем-то, это активность где-то в такой, знаете, местной локации. И учитывая, что у вас здесь 5 планеток, и они будут очень активно взаимодействовать с вашим домом работы и здоровья, то, наверное, вот в этих сферах вы как раз и будете активничать. Кстати, благоприятный период для того, чтобы записаться или пойти на какие-то тренинги, а может быть, вести, проводить эти тренинги, повышать свою квалификацию, ездить в командировки. Вам действительно это принесет радость ну, и, естественно, финансовую выгоду. Хотелось бы пару слов о том, как себя проявляет Венера в Адалее. Она очень дружелюбная, эксцентричная, необычная, активная. И, конечно, в этот период лучше строить свои связи и отношения на основе общих интересов. Тогда будет легче воплощать задуманное в жизнь. Но вот также почти весь этот период до 21 февраля будет Меркурий ретроградным. Плюс в том, что он будет к вашему солнышку образовывать благоприятный аспект секстиль. Это говорит о том, что он будет помогать вам реализовывать свои творческие идеи и задачи, но при условии, что они были вами уже задуманы ранее, поскольку для начала новых проектов это не очень хороший период, так как договоренности могут поменяться, или что-то будет переноситься, или будет совершенно проигрываться не так, как вы планировали. Поэтому начинать Вернее, заканчивать старые проекты – это лучшее время. И как раз этот Меркурий, он поможет углубиться в задачи, углубиться в процессы обучения и найти конструктивный, оригинальный, необычный выход, если того будет требовать ситуация. Из напряженных аспектов Марс – Марс, вот он у вас в работе, то есть ваша энергия идет сейчас в работу, и она образует квадрат к Юпитеру. Смотрите, такое впечатление, что на работе вы можете своих сослуживцев строить руководить ими, заставлять их действовать ваших интересов, ну, практически будете действовать как Цербер. Учитывайте это. Ну, хорошо, если вы заняты в какой-то военной структуре. Ну, для вас это будет нормально. А если это все-таки там де детский сад или, может быть, еще какие-то организации благо благотворительные, например, то тут люди могут от вас пострадать. Еще интересно, что с 3 числа включается интересный аспект. Он будет работать до 10. С 3 по 10 февраля Венера-Сатурн соединение. Он будет придавать вам мудрости для принятия решений. Будет вам давать важные контакты, серьезные контакты, оригинальные контакты, которые могут быть для вас полезны. Также после восьмого числа включается еще дополнительный аспект. Помощничек такой, очень благоприятный будет в этом периоде. Это соединение Венеры с Юпитером. Венера и Юпитер это аспект большого счастья. Этот аспект всегда-всегда перечеркивает любые негативные влияния. То есть он действует как удача. Вот по данным сферам, которые я обозначила вам. Вначале вы обязательно будете в выигрыше, останетесь в выигрыше, даже если рискнете. Он несет великодушие, оптимизм, ну, в общем-то, он вас порадует. Также интересно, что с 5 февраля по 19 будет работать Гармоничный аспект от Марса, который будет находиться в вашем доме работы к Нептуну. Нептун – это у вас дом творчества, любви, хобби, развлечений. Ну, смотрите, для тех, у кого хобби, работа заняты, ну, как-то связаны между собой, то здесь может быть у вас удача, радость. Ну, и... Я даже не пытаюсь просто представить, думаю, может быть, здесь, знаете, идет как потепление потепление отношений со своими сотрудниками. Вот так это может быть. Ну и, соответственно, для ваших детей тоже будут какие-то хорошие благоприятные возможности на этом аспекте. Знаете, как будто получится обойти препятствия, найти правильные решения для выстраивания стратегии теперь очень эмоционально насыщенные будут 18-19 февраля для как раз ситуации связанные с, со здоровьем и с работой то есть или это проиграется только по здоровью или только по работе очень будет повышенный эмоциональный фон и старайтесь в этот период не, не нервничать, не конфликтовать. Ну, чем спокойнее пройдут эти дни, этих пару дней, тем дальше будет для вас без каких-либо негативных последствий все проходить. Также на всем этом периоде будет действовать такой аспект, как квадрат, Сатурн и Уран. Вот Сатурн ваш, вот он Уран. Здоровье, здоровье, работа. Здоровье и работа. Ну смотрите, желание что-то или разрушить, или сделать по-своему, что-то перевернуть. Я только лишь надеюсь на то, что Венера, она придаст вам благоразумие, и вы все-таки будете соблюдать осторожность в своих действиях. В общем-то, аспект этот призывает к осторожности. Что же по дальнейшим советам, то мы обратимся к Таро и посмотрим, как вас будет воспринимать ваше ближайшее окружение. По книге это, это личность спокойная, закрытая. Возможно, занята просто обучением. Изучением каких-то вопросов. Идет, кстати, очень сильное перекликание с тем, что мы видели по астрологическим показателям. Также это может указывать на некую тайную связь или получение тайных знаний. То есть изучение какого-то вопроса, очень важного для вас. То человек погружен в изучение. Что-то изучаете. По ситуации в доме в семье. Здесь идет проблема. Проблема. Ее нужно решить. И для того, чтобы решить, нужно от чего-то отказаться. Нужно чем-то пожертвовать. Чем пожертвовать? Неизвестно. Нужно принимать решение. Нужно прийти к кому то выбору. Какой это будет выбор, я не знаю. Но могу попробовать уточнить, с чем будет связан выбор. Но в любом случае, что решение этого вопроса, оно будет путем путем выбора. Выбор, чем связан, интересно, ну, мало прояснилось. Конфликт, ситуация конфликта и перемен. Вы знаете, или это перемены, или это переезд. Ключик. Ну, найдете вы решение вопроса. Найдете. Какое-то будет новое решение. Новое решение. Интересно так. Может быть, даже кому-то ребенок придет. Ну, в смысле, кто-то забеременеет. Здесь, конечно, мы уже вдаль ушли. Может быть, кстати, для кого-то будут актуальные вопросы, связанные с зачатием. Какая-то проблемка, но решение будет положительным. Я думаю, что у кого возникнет ситуация, он догадается относительно, примерив ее на себя, он догадается, о чем речь. Теперь отношения, партнерство, любовь. Здесь карма, здесь карма не спит. Все будет развиваться вне зависимости от ваших желаний, так, как оно должно быть. Возможно, кармический союз – это либо знакомство, либо уже продолжение неких кармических взаимоотношений, или же их обновление, обновление, улучшение, развитие, идет в сторону развития. По поводу ситуации, связанной с карьерой, здесь, кстати, очень все стабильно. Здесь идет либо же ваше повышение, рост. Кстати, очень хорошая ситуация для тех, кто занимает какие-то управляющие должности. Либо же идет зависимость от человека, который очень важен, который имеет очень хорошие, сильные амбиции, который уверенный в себе, который надежный, надежно стоит на своих позициях. И идет от него помощь, покровительство, и хорошие такие финансовые поступления. Вообще якорь это всегда говорит о стабильности. Что касается карьеры, это стабильность. Крыса это денежки, а медведь это высокое положение. Так что что касается карьеры, очень хорошая ситуация. Ну и теперь интересно относительно света. Здесь, конечно, так интересно проигралось. Знаете, сначала выпала звезда, но звезды это как надежды. То есть какие-то надежды, построения планов. И тут раз пара мне вырисовалась. И мальчики, девочка, пара, пара, пара. И все это перекрылось сердечком. Вот сердечко. Как правило, такое сочетание говорит о том, что какие-то надежды, связанные с парными взаимоотношениями, то есть те, кто надеется на... Может быть, поиск своей половинки на установление гармоничных взаимоотношений, на примирение. То вот ваши желания, они сбудутся, сбудутся. И для вас очень важно ориентироваться в этом периоде как раз на установление парных отношений, на гармонию в паре. Во всех остальных сферах у вас все достаточно легко и стабильно. А вот любовь прям идет к вам. Любовь идет к вам в руки. И очень важно ее не пропустить мимо. Ну что ж, надеюсь, мой прогноз был для вас полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, подписки. Делитесь, пожалуйста, моим видео. И до встречи в следующих периодах.